Менда В истории много фактов, которые сильно напоминают создающиеся современные ситуации. Мы, в свою очередь, должны делать выводы и не повторять ошибки далекого прошлого. Итак, в тридцать седьмом году нашей эры в Римской империи на обломках Римской республики к власти пришел Гай Юлий Цезарь Август Германик, известный под прозвищем Калигула, что означает «солдатский сапог», «каллига». В истории человечества этот извращенец, моральный урод и садист занимает одно из первых мест среди самых ужасных людей. Правил империи он 4 года. Правил настолько жестоко, что был убит заговорщиками вместе с женой и дочерью. Венцом правления этого ужасного кровожадного чудовища было введение в состав сената любимого коня по кличке Инцитат Быстроногий, который оставался сенатором даже после смерти Калигулы. Таковы были законы. Следующему императору пришлось уменьшить жалование цитату, переселить из дворца в конюшню, и только таким образом он вышел из состава патрициев и потерял право быть сенатором. Через несколько лет Римской империи правил Нерон, тоже тот еще кадр. Он поджигал Рим и на фоне пожаров читал монологии и поэтов, поскольку считал себя великим артистом. Даже когда его убивали, кричал «Боги, какой великий артист умирает!». Вот такова бывает распущенность власти, когда гибнет республика: Калигула презирал свое население, уничтожал, издевался, подвергал не только физическим, но и моральным страданиям. Историки пишут о его врожденном безумстве, но многие склоняются и к приобретенным распутству и извращениям. Конечно, мы живем спустя 2000 лет, таких событий не видно, но такое явление, как инцитат, есть и в переносном смысле означает пример своей власти правителя, сумасшедших приказов, которые тем не менее приводятся в исполнение, назначение на должность человека, совсем не подходящего для нее по всем параметрам. Можете мне назвать, можете мне назвать министра правительства Республики Калмыкия, который бы не подходил под параметры быстроногого скакуна Калигулы? Думаю, что это сегодня трудная задача. О народном хурале даже и говорить не хочется, додумайте сами. Прошедшая неделя выдалась богатой на события. Началась она с открытия долгожданной детской поликлиники на улице Ленина. Я, как и многие, пошел на открытие, заранее предполагая, что на церемонии будет присутствовать председатель правительства Юрий Васильевич Зайцев. — Ой, Юрий Викторович. Именно Юрий Викторович мне был интересен своими планами и суждениями. Поэтому во время импровизированной пресс-конференции Хасикова, которая приключилась на выходе из поликлиники, я подошел к Бату Сергеевичу и сказал, что у меня не вопрос, а предложение. На что Бату Сергеевич переадресовал меня к председателю правительства Зайцева. То, что мне и нужно было. Я подошел к премьеру, и мы договорились о встрече, когда и как мне попасть к нему на прием. В среду мне позвонили из приемной и назначили встречу на 17.30. К назначенному времени я пришел только с паспортом и маской. Никаких планов и проектов с собой не брал, хотя ими забит весь мой компьютер. Встреча началась чуть позже. Присутствовал Николай о, Наран Геннадьевич Кюкеев, но он почти не вмешивался в разговор. Мне даже показалось, что ему скучно, потому что говорили не о водной проблеме, чем он занимается обычно. С первых фраз Зайцева Юрия Василь... Викторовича я понял, что передо мной явно умный человек, мыслящий и с хорошо поставленной речью. Даже захотелось спросить, что же нет никаких интервью, нет рассказов о планах, путях выхода из кризиса. Потом я понял, почему. Ну вот, суть моих предложений сводится к системным изменениям в экономике республики. То, что изложено в индивидуальной программе развития, является чисто косметическими процедурами, которые приводят к пустой трате финансовых средств без какого-либо экономического эффекта. Я же предлагаю изменить фундаментальную систему электроэнергетики республики Калмыкия. Она... Остальные процессы электроэнергетика влияет, причем жестко. Необходим переход от централизованной оптовой торговли к рынку розничной торговли электроэнергией на основе распределенной генерации. Тем более, что юридическая база для этого в Российской Федерации есть. Нам надо просто выработать свою экономическую модель этого процесса. Для этого нужна рабочая группа или центр. Так мы можем уйти от губительного перекрестного субсидирования и резко снизить тариф на электрическую энергию, а следом и другие тарифы, вода, отопление и так далее. Но самое главное – оживится экономика, создадутся условия для инвестирования, люди смогут организовывать свой бизнес, смогут зарабатывать сами, никого не спрашивая. То есть появится реальный сектор экономики, и появится это все буквально за ближайшие 2-3 года. Примерно это я и рассказал Юрию Викторовичу, он прекрасно понял, о чем я говорил. Обычно чиновники не понимают, начинают перебивать не по теме. Поинтересовался о у меня отдельных проектов и предложил их проработать с Троицким Дмитрием Александровичем, министром экономики Республики Калмыкия. Правда, сказал, если подходят по критериям. Как опытный ходок по властным коридорам, я понял, что эта фраза может быть ключевой. Что ж, посмотрим. Пока писал эти строки, позвонил Троицкий Дмитрий Александрович и пригласил к себе на 12.00. Сходил, поговорил. Я опять поднял вопрос о местной электроэнергетике на основе распределенной генерации. Дмитрий Александрович тоже приятный собеседник и, в принципе, понял, чего я хочу. Поэтому он пригласил меня принять участие в технопарке в качестве резидента. А проекты мы договорились осуществлять два. Первый – это завод технологических модулей различной отраслевой направленности, а второй – независимая энергосбытовая компания. А говорили также создание технопарков в районах так, что при желании можем тоже заняться. Впечатления о правительстве РК у меня, конечно, удручающее, но все же есть мыслящие люди. Приезжие вот только. Заметно, что им интересно, но они себе не принадлежат. В любой момент их могут перенаправить в другой регион. Поэтому нет у них большого желания начинать системные изменения, потому что это потребует больших усилий в течение двух-трех лет. Остальные министры подходят под инцитат, из чего напрашивается вывод, что никто нам не поможет, кроме нас самих. А проекты для технопарка я подготовлю уже на этой неделе. И мы попытаемся пробиться и создать точку роста экономики. Будем стараться оживить экономику нашей родной Калмыкии. Все в наших силах. Движение жизни. На прошедшей неделе по мне опять прошлись в, в телеграм-каналах, обозвали пустозвоном, который ничего не предлагает. Так вот, предлагаю АО «Газпром» газораспределение листа «Тросовый разрушитель». Смотрите фото. Я сам его сделал с друзьями. Он рвет старые трубы и протаскивает новые. Так что траншеи копать не нужно.